Кремле призвали не беспокоиться о ценах на нефть. Я написал, что когда пришел Писет, беспокоиться уже поздно. Совершенно точно. да, то есть. И вот Медведев сравнил ситуацию с ценами на нефть, с картельным сговором. Это картельный сговор, оказывается. Это обхохочется. То ли он выдумывает, да, то ли как Песков идиотничает. Да, что вот Песков тоже заявил... Вчера произошел обвал цен на майские фьючерсы. Что касается всей этой сверстопляски, то это абсолютно спекулятивный, чисто торговый момент. На Песков-то ладно, он идиот. Но Медведев то же самое говорит. Я понимаю, что им выгодно это говорить. Да, но совершенно очевидно, что они изучали марксистско-ленинскую политэкономию, да, что они изучали, в общем-то, все те же самые науки, которые изучал я. И почему-то я вижу это абсолютно по-другому. Не потому что я их ненавижу. Я просто даже вот с точки зрения науки, чистой науки, вижу это по-другому. Вот я написал в телеграм-канале, в своем телеграм-канале, Авторский канал Вячеслава Мальцева. Надо, кстати, ссылку дать, а то просит на этот канал под видео. Вот такую короткую статью я ее прочитаю, потому что э, если что-то надо будет прокомментировать, по ходу прокомментирую. Коротко. Песков сказал, что э, запредельное снижение цены на нефть ⁇ это абсолютно спекулятивный чисто торговый момент. Он дурак или прикидывается? Какая спекуляция способна уронить цену основного глобального товара до минуса? Возможно, Песков намеренно путает мировую экономику со спекуляцией ценными бумагами. Песков забыл, что в основе жизни человеческого общества лежит материальное производство, а не мошеннические трюки. Он забыл, что спекуляция ценными бумагами – это всего лишь одно и из тысяч явлений мировой экономики, как, например, дождь – одно из тысяч явлений природы. Никакие спекулянты не в состоянии уронить цену глобального товара ниже нуля. Это под силу только мировому кризису, а вернее нескольким самостоятельным мировым кризисам, случившимся одновременно. Для таких экономических последствий нужны объективные исторические условия, которые можно назвать «парад планет», где каждая планета это является такой величиной, которая самостоятельно способна уронить цену глобального товара почти до нуля. Для такого обвала нужны не только спекулянты и политическая воля сильных игроков, нужно реальное и значительное падение потребления, застарелый кризис перепроизводства сдерживаемые долгие годы искусственно и, конечно, растерянность капиталистической системы в условиях изменения или даже отмены экономических принципов, присущих капитализму. Этот кризис вызван не только изменением товарных предпочтений потребителей, он вызван революционным изменением средств производства в мире, изменением производительных сил, влекущим за собой неминуемое изменения производственных отношений, а значит и с Смену общественно-экономической формации. Еще 15 лет назад в своих публичных выступлениях я говорил, что смена общественно-экономической формации в недоразвитых странах, таких как Россия, пойдет быстро. И революционным путем, ибо народ живет плохо и жаждет перемен. В развитых же странах этот путь будет долгим и эволюционным, ибо простые люди не хотят рисковать достатком, а богачи избытком. Сегодня же глобальный политико-экономический кризис разгоняется пандемией. То есть обостряется непреодолимой силой. Скорость революционных изменений стала многократно выше во всех странах, без исключения. Мир вступил в фазу неотвратимости. Это период, когда ранее запущенные процессы невозможно остановить. Всем пришло время познакомиться с Атропос. Атропос ⁇ это такая баба с ножницами, да, такая. Ножницами. Неотвратимая переводится с греческого, да, богиня такая. Неотвратимая с ножницами херак. И познакомились, да, вот она, кстати, сейчас покажу, я ее на заставку поставил. Видите, вот такая баба с ножницами. Кстати, Атропос еще с греческого переводится как «без очереди». И вот в данном случае России так... Без очереди, понимаете, так... Путин так без очереди получил, да, вот...